И все звезда над равниной, Проглядит солнце, снежок утру, Ночь новогодняя люб равливый, Рижский вокзал на московском ветру. Если все это однажды приснится, Куречи спит из земного ковша, Но защебечит родяшкой синицы. Чутся над головой Ангела Божьего легкий полет, Небо прольется под выдожбою, Пьющие крышу всю ночь пролет И по Москве милицейской ночью Нас повезет Молчаливый дебил, но не отыщет. Старый взводщик дворик, которым Татьяну любил. Садик Симанский, звезду над равниной, Рад снежок поудру. ночь новогодние, люк журавлины, Рижский вокзал на московском Петру. И всех уходящих простит туристина, Где нам уже не бывать когда слезы раскаяние клубного сына смоет с ладони живая вода и забывая разлу годы мы улыбнемся любимым своим и подпрощали гудох парохода всех провожающих б благо словить на древний, Раш леденцовый, Снежок утру, Ночь новогодняя, Горюшур облины, Каишский вокзал на московском ветру, И как счастливые годы застолья, Не замечая безумства снега, В маленькой кухне друзьяли за столик, Лучших поэтов читая стихи в ливень зеленом. Не забывая, настолько прекрасна Наша беспечная вечная жизнь В небе и зеленом, над облаком красным Вместе с соседней листвой закружить Не забывая, настолько прекрасна Наша беспечная вечная жизнь Прасно, наша беспечная, вечная жизнь, Лёня. Я не